И всем здарова, ребят, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем проходить Sleeping Dogs или сонные псы, как я их называть люблю. Почему я так и назвать люблю? Да кто мне запретит, в общем-то, я Я с правообладателями этой игры не знаком лично. Ну, игра прикольная, как минимум, прикольная. Это очень-очень-очень круто, что она прикольненькая остановить уровень здоровья, ага. так, так, так, я же задание не выбрал, ну, бам, бам, цель, так, дока... цель доказательства, сюда можно, сюда за нефритовой статуэткой надо вернить вернуть, Ладно, короче, клуб бам, едем бир не едем, точнее а бежим так как туда бежать очень недалеко как бы как бы я б так сказал ой блин лишь не вейну блин. дал бы ты мне немножко не поуправлять собой в смысле а... тут а чё кстати, массаж заметно обостряет ваш чувство. Уровень авторитета растет гораздо быстрее. Так, надо так. Надо посмотреть, что тут. Это, блин, доказательства. Эй, ты что? Айкос. Бам-бам, кстати. В порядке? Нет, я здорово Выпила. Слушай, мне нужна твоя помощь, пожалуйста. Что случилось? Это вот, смотри. Пистолет. Да, Чарль, попроси меня поддержать его у себя. Я не хотел, чтобы его копы нашли. У меня пришлось его взять. А теперь он пропал. Я не знаю, что делать. Чарли, он один из людей псинвы глаза, верно. Ага, мы с ним разобрались, да. Так что пистолет, может сказать, твой. Ты же возьмешь его, да? Конечно, беру и, и все. И это была твоя проблема. Серьезно, О, спасибо, спасибо, спасибо, Вэй. Ты лучше всех. Со мной Долшок. Не волнуйся, Стефани, я его заберу. Спасибо, Эй. Ты лучше всех. Ну вот, помогли Тифани. Ага. Позвоните Рэймонду. Наверх. Контакты. Реймонд позвонить. Да. Реймонд, у меня кое-что есть, в чем дело. Шотвалиськи. Оружие принадлежащий водомуссий классе. Знаешь, Чарли, вы откуда-то за салпушку. Неважно, она тебе пригодится. Ладно, жди меня, я уже выхожу. Встретись с Реймондом в Нордпоинтском туннеле. Так, стоп. Мне нужно на парковку, короче, бежать, ребятки, мне надо на парковочку бежать. Когда я добегу до парковочки, вот. А, нет, стоп, ну так, ну, так не на этом же месте парковочка, а на том месте парковочка. Точнее, тут не парковочка, тут кое-что другое, вот, эм, магазинчик тут. Можно здесь купить, что-то было. Да. Позже, навер наверное, позже откроется. Ладно, вот до сюда. Вот, добежим до этого.. До Бамбама. Удар uh -huh. дракона. Uh -huh. Давай. Вс, uh -huh. дело сделано. Uh -huh. Спасибо, что подлатали, так скажем. А ваш шанс я не хочу реализировать. Вы мне будете нужны, кстати. Там на лево, есть, если испогнете, есть то будет массажик, можно еще один зайти, списаться. Первым делом вот до этой парковочки дойти надо. Да. Да четко как не ездить смысла не смысла мало не есть не смысла мало бегать а смысл узла и я ой ссори же нужен я блин ну не нужен получается Тысяча ну, нет. Мы не тратим деньги, мы сейчас, ну, не тратим деньги, короче. Мы их и не копим, я бы мог сказать так же. Но. Тут вот направо повернуть, не надо пойти на парковку, вот так. Пробегаю, пробегаю, пробегу сейчас, извиняюсь. Вот индуфью. Транспорт. классический магазин. Куперклорнон, броня... Ладно, вот сейчас вот этот. Я вам так завидую по версии. Громчат собственностью так. Эндрю, ты, ты что здесь видела? Где Эндрю? Я хотел обсудить этот ты вопрос лично. Вэй, пистолет да. Чарли, пана у тебя? Да. Наверняка ты заметил, что пистолет в Ханкунг сейчас не часто, в отличие от штатов. Этот контекстный пистолет Вейтол, довольно Нет, важен. А труп Вообще-то я надеялся, что ты сможешь помочь эту из повторшей занять позицию для стрельбы. О! <служит> Так, ты готов? <звук> левый контрол. А, левый Shift. Right, так, слушай, It's все simple. просто. We'll Мы должны воссоздать бой. Barrier. В второй со второго притана, вот это вот, что ли? Перезарядить. Давай. Да и здесь постоит просто. Стрелком, он сел из окна с пассажирского места. Но он мог прийти при конь, потому что прорвался вперед. Правый shift. Иди дальше. Левый контрол, правый shift. Чего ж ты ждешь? Левый контр. Короче, это новый Макс Пэн, что ли? Быстрее, у нас мало времени. Иди дальше. Левый шифт во время прыжка, чтобы заметить время. Чего ж, ж ты ждешь? Левый Дальше, давай. Чего ж ты ждешь? Левый shift, правый shift, правый shift, <laughs> right, double out, правый shift. еще одно Машины строя. еще ваше оружие инспектор отлично стрельба бэй что, что вы делаете я сказал что он не Now достоин напоминаний теперь достоин он bang. поможет нам прижать чарли пан это делать во благо, это? ты ж понимаешь? So. Сомневаюсь, Вейд, hey, я знаю, кто ты такой, такой же как я. Ты делаешь то, что мне нужно. мне нужно, то, что нужно сделать. Hmm. Сюда меня с полиц направляют, тебе лучше уйти, я тут сам разберусь. Короче. Mm. Полицейский рейтинг на девятом уровне. Кто-то он Enter. рад, На no, Enter, да, шучок надо а сейф но point 340йде Триста девяносто девять тысяч восемь. У нас в городе признан правостороннее движение, это основное, а левостороннее, ну это только... Это контрл... левый. Левый контрл. Ну <рреклама> что <Шост> ж нападаешь так? Ну давай, еще один. Вот, ребят, вам отдаю, подозреваем его. Ребят, он весь ваш! Можете его вернуть на то место, где он это. Начал. понимаю. Выпрыгнуть на работу не у все вы убили всех подозреваемых. ну там, да. чрт. <клес> ХК has identified the suspect. We need him in one piece and able to talk. I'm on it. I'm Не рекорд. 80 секунд. Веси... 80 секунд. Это задание я знаю это задание я еще в мафии второй проходил прав не подозреваем а просто поле остановить машину поле Нет, скорее всего, у него заскриптовано это в программе. Надо, надо было бы нажать на самом деле на правый Shift, но сюда я так пройти не могу. Кто не спросится от моего правосудия. По-моему, по-правильному. Готов. Поймал. Всех трёх. dogs. Докс. Уровень Фальцеский. Наркоторговец 1. Получено града 25. Касарей... Так. 2 миллиона единиц <звучит> Ни о чем, не нравится, реально. <звучит> Плюс 101 ошка. Не прассы, а они еду. Сейчас еду. Ну ладно, окей, всем тогда работу на этом пожалуй. Я вам предлагаю сохранить тут и работу в следующей серии Sleeping Dog. Пока Нач... ну в следующей серии, короче, Sleeping Dog будем продолжать работать. Ну и все, давайте. Пока-пока, ребят. Всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих эпизодах. Sleeping dog. Пока-пока. Покеда. Пока -пока. До скорых.